Привет, земляне, с вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. А, сегодня мы решили обсудить о том, как мы пришли к нашим персонажам и то, как мы их создали. Мы имеем ове комиксы, они, конечно, не нарисованы, они у нас гипотетические. Они где-то там в процессе. Они где-то там в нашей голове. Я просто хочу сказать, что я создала своего первого персонажа еще до паблика, но я дико стеснялась ее рисовать, потому что я боялась получить кучу хейта из-за внешности. Типа, мне было поевать, что люди скажут насчет истории, потому что я не хотела рассказывать ее историю в тот момент. Но я плохо рисовала, и я это осознавала, я не хотела ее рисовать. Потому что ты не хотела ее портить. Да, я боялась, что я не смогу передать всю ее красоту, потому что мой персонаж реально, по идее, красивый. Это не просто какой-то бомж с улицы, да? И я скажу так, смотря на ее первые диджитал арты я хочу сказать, что получался все-таки бомж. Oh, <laughs> Капец. <св> я тоже... У меня такая же фигня была, когда я только начала создавать своих осов. Я очень долго не рисовала. Блин, я не помню в каком году, как, по-моему, где-то в семнадцатом году я впервые попробовала нарисовать своего оса. И у меня, честно говоря, получилось не очень. Но я тогда думала, блин, я ее нарисовала, это так круто, наконец-то у меня будет Ба ос. Жиза! Я боялась, что мой скилл запорит первое впечатление персонажа. Вот. Она куда интереснее и продуманнее, и внешне, да? Но я на тот момент даже тени делала просто какими-то уродскими цветами. Я не могу поверить, что на тот момент кто-то, смотря на эти э, арты, мог сказать, что им это понравилось. А хотелось, чтобы реально понравилось, что ведь твой персонаж. Да! Я так хотела, чтобы она хотя бы кому-то понравилась Да-да, у меня тоже такое было, типа Блин, вот я сейчас ее нарисую некрасиво, она никому не понравится А я же ассоциирую ее с собой, то получается, что я никому не понравилась Вначале примерно так и было с моей Брис не, со, не на 100%, да Я уже была на тот момент достаточно взрослым человеком И я осознавала, что Ос это не я На тот момент я хотела быть как она Она была скорее предметом моего подражания, да Меня реально, когда где говорили, что мне этот персонаж не нравится Меня расстраивало, что я создала такого персонажа, который кому-то не понравился Я это не воспринимала как личное оскорбление Но знаешь что, сейчас я выросла И теперь я это воспринимаю как личное оскорбление <реш> Что это за регресс? Да, теперь я, когда дожила до того момента, когда я могу нарисовать персонажа таким, каким вот я вижу его, у боже, наконец-то! Это так приятно, когда ты реально персонажа да, рисуешь да, таким. Да, да. И Причем... потом ты его рисуешь, он вот такой же, как у тебя в голове, это такой, о боже. Блин, да! это получилось, оно получилось, он такой классный, мне это да, так да, да, нравится. Да, да, да, да. Я не могла понять, как добавить персонажам индивидуальности. Я я очень долго, я получается почти два года потратила на то, чтобы найти то лицо, которое меня устраивает в ней. Ты меня привлекла своим необычным персонажем взрослый Бриз, потому что... Все люди, с которыми я общалась на тот момент, любили таких съюшных персонажей. Они все наркоманы, все эгоисты и все такие нечеткие и неприкольные. И когда я впервые на трейд ко мне постучался человек, у которого был персонаж, который был взрослый, у него были дети. Он уже переосмыслил всю свою жизнь, развивался, стал хорошим человеком. И я такая, вау, нифига себе, вот это да. И я нарисовала взрослый. Бриз. Меня очень удивило, что она тебе понравилась. И знаешь, что Вангу и тебе и сейчас больше нравится взрослый бриз? Конечно, да, потому что мне нравится то, что у персонажей есть какое-то развитие вперед. В целом, мои персонажи зрелые все. У них не прикол в том, то что у них есть подростковые проблемы. Мои персонажи все взрослые, и у них э, взрослые проблемы. Проблем с законом, например. Первая их проблема, это то, что ты их мать. Вторая проблема это то, что я и Знаешь, разница между нашими персонажами твои: спасать Вселенную, Спасать свои народы, стараются поддерживать внутренние организации. Проблемы моего комикса. Блин, это шлюха посмотрела на моего парня, который мне нравится. Но он еще не знает, что он мой парень. Блин, что делить? Uh, у меня четыре главных героя в моем комиксе. Это Марина, Евангелина, Ирен и Рахель. У них очень странные имена, потому что они с разных стран. Но он, у меня действия комикса происходят в России. Я даже уже придумывала сцену, где они получают свои российские паспорта. У Маришки просто имя Марина, у Евангелины типа имя Ева, у Рахель типа Регина, а у Ирена, короче, Паша. Но... В целом, у них есть особенности, которых нет у обычных людей, например, у Марина летают волосы. Это из-за того, что ее волосы живые, они имеют в себе мозговые клетки. Неловко, когда твои волосы умнее теперь. Да, а у нее, знаешь, максимально фотографическая память, потому что вся краткосрочная память у них сохраняется в волосах. И когда они отстригают эти волосы, их память остается, как у обычных людей то есть то что откладывается в мозге у них откладывается в мозге странно но на самом деле интересно но странно а евангелина выглядит как обычный человек но на самом деле она единственная кто человеком не является в принципе она робот почему она выглядит как сексуальный тянь потому что она в модифицировала свое тело короче Ой. можно сказать что она трансген да можно но да. у тебя очень толерантный комикс ты молодец Ирен единственный парень из этой компашки Он познакомился с Мариной в тюрьме Я не буду спойлерить за что они оба сидели О, Можно я проспойлерю? Они сидели за решеткой О господи И ради этого стоило меня прерывать Это уже смешно Никто не знает что у него под маской Но его лицо деформировано таким образом То что он не может произносить слова Он не может говорить из-за деформации рта но при этом из-за схожести, из-за каких-то... Не буду тоже спойлерить по сюжетным поворотам их демоны с Мариной очень-очень похожи, и поэтому они могут общаться на ментальном уровне. И благодаря этому они смогли вместе сбежать из тюрьмы и создать собственную организацию. Вот, Арахель у нас монашка. Это просто моя любимая булочка. в мире, где очень много людей зараженными демонами, конечно же, есть очень много религиозных людей, потому что если есть то точно демоны, то есть точно бог. Логично, логично. Ей очень много лет, но она выглядит как маленькая из-за того, что ее дом был очень-очень бедный и она просто не выросла. Но в ней тоже живет демон. Она сама не знает, какой это демон. Ну расскажите типа, по коротко, о чем будет комикс. Это комикс о четырех персонажах, которые создали свою организацию. Это общественная организация, та организация, которая защищает права этих существ и их там не считают за людей. Она экономически независима, на данный момент у нее есть свои предприятия, свои собственные работники, которые получают все права, льготы, соцпакет. В этой организации сейчас есть все, свои системы там образования, система обороны, система здравоохранения, экономическая сфера, свой собственный рынок. И единственная проблема в том, то, что у этой общественной организации нет своего суверенитета. Задача этой организации — получить суверенитет. И, естественно, там и тут политические разборки, войны. Будет рассказываться о природе этих демонов, будет раскрываться тайна, почему, что и как, что есть бог, что есть вера, философские подтексты. В целом, если мы рассказываем о сюжете комикса, то это будет э, история о жизни двух главных персонажей. Это Бриз и Блейд. В детстве они очень сильно дружили, но из-за кое-каких обстоятельств им пришлось э, расстаться. И Блейд очень сильно скучал по своей подруге и не мог никак ее найти. В то время как Бриз тоже скучала по Блейду, но решила просто двигаться вперед. Она не стала зацикливаться на одном человеке. Вот они уже повзрослели и встали. Встретились, и у них нет выбора, кроме как контактировать друг с другом. Обстоятельства вынуждают их это делать, независимо от их желаний. Тот прикол в том, что будет очень сильно злиться на Брис за то, что она двигалась дальше без него. И у них на этой почве на самом деле появляется конфликт, который они и будут решать э, весь комикс. Они будут пытаться понять, стоит ли им вообще дальше дружить, решать все вот эти проблемы, попутно знакомиться с другими персонажами которых очень много, я могла бы на самом деле главных персонажей даже назвать троих Потому что туда еще входит Виола Просто потому что она лучшая подруга Брис и постоянно за ней таскается В целом, если Брис отдельно от Виолы, это очень редкая ситуация Брис, я бы сказала, она чуть больше главной героини, потому что это ее лица в основном будет идти повествование. Она абсолютно такая одиночка, единственный человек, с которым она нормально общается, это ее лучшая подруга Ви. Она вредная, просто пиздец, злая, никого к себе не подпускай. Значит, такой типичный подросток в 15 лет, который думает, что он выглядит круто, но на самом деле он выглядит как хуесос. Вот это она. Блейд, он как раз наоборот, он уже перерос все это. Он расчетливый, он холодный Он не доверяет людям Он думает, что все его будут предавать И он старается ни с кем не сближаться Как раз из этой причины Но в целом он вообще-то хорошо учится Я бы сказала, что он гордость Своей семьи Хотя он не очень любит свою семью И есть у него лучший друг Это Серж Он как раз тот человек, который вытащил Блэйда Из депрессии в свое время Они тоже почти всегда таскаются вместе Он веселый, такой пацан вообще никогда не унывает почти никто никогда его не видел грустным он играет на публику он раньше хотел стать айдолом но его карьера провалилась но привычка осталась на людях он всегда выглядит на все сто процентов если надо он не постесняется накрасить себе сделать макияж сходить к маникюр сделать маникюр его это для него абсолютно нормально он считает что это точно его друг да, может быть, это его девушка? А, нет, он просто считает, что парни тоже должны выглядеть хорошо. Если у тебя не будет филлера, где Серж переодевается в девушку, я тебя расстреляю. Я тебе просто хочу сказать, что он не очень сильно похож на девушку. Потому что, на самом деле, он занимался в качалке вместе с Блэйдом. И накачал себе э, определенные мышцы, и он не выглядит как девушка. Но я тебя могу обрадовать, у меня есть персонаж, который выглядит как девушка. Это такая. Это, кстати кстати, парень Виолы. Он такой, типа, дрыщавенький пацанчик, который вообще ничем особо не примечателен. Он любит играть на гитаре, играет, собрал свою группу, играет в кафешках по вечерам, не очень много зарабатывает, и его постоянно пиздят за то, что у него длинный язык, и он любит вс отвечать всем. Виола, точнее Ви, она постоянно тоже, на веселее, чисто полная противоположность Брис, которая постоянно угрюмая, которая ходит и ругается матом, как старая бабка Отъебитесь от меня На самом деле, Брисус очень сильно дорожит их дружбой Но она никогда в жизни этого ей не скажет в лицо Абсолютно Вообще, а, а она очень спортивная И это, вообще-то, ее самое главное качество Потому что всех это раздражает Короче, комиксы о решениях Проблем и о росте персонажей О том, как себя не надо вести Это я говорю и про Брис и про Блейда Потому что они оба себя ведут Неправильно по отношению друг к другу И по отношению к близким людям Умные люди учатся на чужих ошибках Знаешь, почитав комиксы, они поймут Блин, я же такой же человек, возможно, да? Значит, мне надо вести себя не так Мои главные герои, они на самом деле неплохие Просто в свое время, у них не было нужной опоры. Мы с тобой дебила, мы с тобой забыли рассказать про самых главных персонажей. <свят> про Арсьеру и <свят> про <свят> Расскажу про Арсьеру, так как все-таки этот персонаж был списан с Бриз, Арсьера не главный персонаж, она побочный персонаж и она тоже входит в организацию. Она выполняет функцию личного исполнителя заказов Евангелины. У Евангелины есть, собственно, Сочетанный карательный отряд, Арсьера глава этого отряда. Расскажу о ней вкратце, то, что написано у нее на референсе, потому что я знаю то, что вы их не читаете. Арсьера бывшая мафиози, естественно, раз она мафиози, то она родилась в Италии. Имя у нее, конечно же, тоже итальянское. Она потеряла свою семью в межклановой войне. Понимаете, в мире, где люди перенимают повадки от своих демонов, естественно, самые свирепые и злые полудемоны, которые собираются в стаи, это, конечно же, демоны-полуживотные. И получается так, то, что у демонов-полуживотных есть собственные мафиозные семьи. А вообще, по характеру Арсьера максимально серьезная во время исполнения своих обязанностей, потому что команда она выполняет от Евангелины, а Евангелину она обожает до глубины души, а все остальное время она просто дурачится. Рейра, она у нас бывшая Блейда, и они в свое время очень э, долго встречались, у Блейда были очень сильные чувства к ней, а она, ну, типа, ну, он ее трахает и пивко дает, ну, классный чувак, чаще буду заходить к нему. На самом деле, Рейра из самой богатой Семьи, но она абсолютно не хочет Чтобы там кто-то узнал Она старается одеваться всегда офигенно Даже с бодуна Она никогда никому не покажет, что ей плохо В общем, она у нас тусовщица Она любит быть в центре Внимания, любит бухать Она встречается с парнями И, в общем, ведет себя как девушка Легкого разворотного поведения Просто потому, что у нее нет отношений По истории она на самом деле не учится В одной академии с нашими главными героями, она туда чисто однажды заходит, ну, по приколу, да, типа, ой, ебать, что это тут такое, зайду, посмотрю, и встречает там уже нашего Блейда э, с Бриск, и с этого начинается вся заварушка, потому что Блейд, он как маленький котенок, он увидел знакомое лицо и сразу потянулся к нему, ему захотелось вспомнить, так сказать, прошлое, а ей на него ну, немножко поебать, но она абсолютно точно знает, что ему-то на нее не поебать и пользуется Этим. Чем бесит Бриз? В общем, мы закончили наши рассказы про персонажей, и мы очень надеемся, что вам было интересно это слушать. Мы с удовольствием бы продолжили эту тему, потому что раскрывать персонажей это всегда интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши Жмите группу. на колокольчик. Ай, блять, точно. Ну ты сказала. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, где можно увидеть еще больше картинок с нашими персонажами. Ура! Да, кстати, мы очень часто их рисуем и Часто их раскрываем Пожалуйста, заходите в группу, чтобы узнать больше Там даже есть смешные комиксы Даже есть смешные комиксы, правда, не у нее. Вот у меня есть Мои более смешные, правда. Мои смешные? Нет Да брось, мы все понимаем, что я шучу лучше Нарисуйте, пожалуйста, ее рыгающую перед монитором А меня с фейспалмом Блин, сука, заебала ты же, вставишь, ты же не вставишь? Почему это ты в аудио? взялась, что я это не вставлю в аудио? Пусть все знают, какая ты свинья.